Новые требования будут директор Нормумба Сарула, Безде Бигун Мал соючу джайларды инвентаризация э, ищи журбатат. Анын ичинде талапка, талапка джоопер-бегендерин э, тенкшеры ищет жалпы 40-мончи ищи толпы қамды журбатат. Анын ишу, біздің Кыргыстанда бүгін-күгіні 93 бойны цық бар. Ошол 93 бойны цықтан инвентаризация э, invent, қылғандан гейін 23 бойны цық. Тюрьма обещала боевые цехи. Везде предписание в районе, где был заброшен, ушел, и ушел, и ушел, Бул бул бизге а бздин, озюстун, ичистеги, вок, докмутун, талауна, бар, предписание бирели. А ничего не делает, чтобы выбирать монет, которые выбираете. Вы должны быть настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько настолько Елдин қарылышу болыпды елдерімна биз тарап қарылып ататынңмассалып андан Табалдий в телек, Чем застолько можно учить, кто это имеет, или а за кого пункт, 4-й кварталда дағы уланып жатат. Губын-губын да айтып кетсек ошу планып текшерулер бойынша 4-й кварталда 661 объект текшерлеп 340 000 айып бұл штраф салонды. Андан тышқары малысо жайлардан 93-й арасында 800 малысо-3 жай 50 аралық талаптарға жоаперіп Буквально экспорт хлопчатчатая ткани достиг на кубе, на экспорт россия Федерация с нан экспорт толкать Текшир Лердиндар, Улан Тупкелета Чатаус. Ушел Малцович Чайдар, Рустин. Захшату Чунь был Шарал Арджуджу за Чатаус. Так, ушел Арджу, мне изгаслит Нору Арджуджу Здравствуйте, Сат Атлет, начальник управления противоэпизиотического надзора. Что делает ветеринарная служба для обеспечения пищевой безопасности? В первую очередь, для обеспечения пищевой безопасности основой является обеспечение эпизодического благополучия на местах. То, что ветеринарная служба на сегодняшний день выполняет, это согласно плану противоэпизиотических мероприятий. Мы проводим вакцинации, профилактики, диагностические исследования на особо опасные заболевания, которые у нас намечены в плане противоэпизиотических мероприятий. Кроме этого, для обеспечения пищевой безопасности нами, именно ветеринарной службой, была проведена инвентаризация убойных пунктов, по республике, Если ранее было 95 убойных пунктов, то по результатам наших инвентаризаций мы выдали 25 предписаний об устранении ветеринарно-санитарных норм, которые не отвечают. И 25 убойных пунктов мы временно приостановили их деятельность, так как они не соответствуют нашим ветеринарно-санитарным нормам. Для этого существует, чтобы убойные пункты отвечали требованиям ветеринарных санитарных норм, имеются технические. Ветеринарно-санитарных норм покупали именно детские сады из этих пунктов. Так как неизвестно на сегодняшний день, откуда, каким образом детские сады и школы покупают именно мясо, качество мяса, так как некоторых убойных пунктов, даже именно элементарно ветеринарных врачей нету, чтобы которые они обеспечивали, проверяли на безопасность этой продукции. Также для обеспечения пищевой безопасности ветеринарной службой проводится широкомасштабная работа по идентификации животных. Мы уже с 2016 года внедряем идентификацию животных. Идентификация животных является в мировом опыте единственным механизмом прослеживаемости продукции и продукции животного происхождения. Благодаря вот внедрению этих стандартов мы на сегодняшний день, как видим для прослеживаемости продукции животного происхождения именно мяса мы достигли до потребителя. То есть сейчас в супермаркетах, рынках, как видите, кувер-код. вы можете его официально проверить через мобильные телефоны с универсальным сканером, и там вся информация. Где животное содержалось, в каком убойном пункте она была забита, вся информация в этом направлении находится, и мы будем дальше проводить работу по обеспечению именно пищевой безопасности, чтобы охранять здоровье наших граждан. Спасибо. Еларасна, таза, тамаш, тарту. Ошон негизинде, бизде бүгünkü нушул э, тамаш копсуду инча, аяваи чон ишаре кетер. Журуп чатат. Э, Менен гэсип тестирам. Хай туп гэкинде, жоғору конд жоғоруда белгиленгенде билинчи йил даман болушчуну шу мальдун дин солун тақир Ошоу очень эпизодиал кабал что бисте, айл чарба министерлиге, венен, виргеликте, кое-бистердиал провартас, азер, салар жүрбатат, в Айтелпкеткен, Талапхаджопере, Вубо, Стехтери, Сой, Кельн, Ширек, Ошузерден, Витим, ветеринар, гуземоль, сойлюб, ананген, сатлу, чудя, тархатлоскерик. Вы знаете, что вы в этом случае вы в вы в этом году в этом году в этом году в завод, Мурун, Витернар, термин минает, когда убойная площадка до потош ⁇ л, ахтул, рухсад, пам, малды, хорошие джайданы, гочуденсой, пятый песний, витернар, гоземель, 80, рухсад, бельгий, сазербилгий, талап, инвентаризация У нас бул, малдан, ельгий, зона если вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы Время, когда убойный ток, строгая убойная церковь, союлюб, уж уж уж уж уж уж уж уж уж уж Будем кого-нибудь ветеринарных кормат, дискирлеры министерским даюрбас. Бизге кайрылса, ЦЦ ушактар, райондуктуздур кайрылса. Ушул убоини сих, биздин ветеринар талаппача. Ханда салдын шкелек. Бисте жана китепчелер бар. арзан бада талап Чакан убоини сихтарды салп беринг. Аларда было, мы да, язы, мы ужо на чердне, ужину, то да тара чиню, полдом, да, долбато, да, мы сюжон, да, да, Ушулеты, Алват Ханда, Иэтаз, Сюттазран, Джангуарбай, Этазтар, Алват Ханда, Гумелсу, Бизге, Хайлса, Бисушурнен, Хам, Элик, то ж, Кайсы малы не Ушел таза союлган бы. Ушел, этнис составы антибиотик бар. Ушел, он бар. Горсот перген, галарды и шалпаранга. Дайар бубен ушел, без ельге, шу малы маты, тура джеткесе. Ель бизде тура, Без, ушел, исты, жакшал без бис ищеневс, Рахмат. Рахмат, а, вот, в общем, этих убойных цехов по стране, да? На сегодняшний день сколько закрыли везде бугунку пар а начинает джирмобеж в боницах предписание ларберильды а на антшара везде без ему экиминг он тут начал и там масштаб Век мон, тозен, человек, бесстыд, томож, союз, тогес, птичтер хавол, рухсат, бирген, ошенг, эквивалент, настушен, Берген, не бес, таможен,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 Только вот, держим обычно, тут очень квартал, неизнан, план тех же мы уточню, я говорю, что мы уточню, что эти бест предписание договорствуются им члены-терр, а в хвостлу месяц, и мы ке заолаттан Что пункту. Третий квартал да план так техшерлеры 25 весь предписание в Беллиге. Терма весь предписание в Беллиге, да, ладно. Гемчил, пернамухтаб, бирай локминут в Беллиге. Что бирай локминут в битлек? Ну, ах, это союз, ах, это союз, ах, это а, отчет а, отчетторду негинен берип турат өзүн типовой форма оспар, форма 5 ана жана 6 деген э, бул илгеттен берге жаткан отчет тур э, бул малсо үчу жайлардын э, негизски генчиликтери боложаткан э, имна ветернардын отчет турдук жай талаптарга жо бербегин не байланышту Алгозамедлитель, алгозстронде, а якобы имеется в виду предварительная смотра группа, что малден органы данного органа, органы, органы, органы, имеется заключения синберг, а на них реализация говорится. В ужасных годах, когда кинде чем-то что-то мы с Волосы деп, уақытылу бұгачайын берліп, бұрсат берліп отқан, ошол, деп, иуден сойлса, ветеринар көземел жоқ, қол, қол Соответственно, анда оруларыстағы, ору, ет, ору менен жуғысқан ет сатылуқашы мүмкіншілік кө, көбедет. андайда ә, жол бербегенге, мажур олдық, уақытылу бергенге Таким образом, то не дес incarcerated с которыми временем назад он scan for these 텐데. В этом году элементы заболевали ветеринар и адист другие ученики царевы. Об этом году в65-летняя стандартную отзывам, как они priced наitus жив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 19 лаборатория стала тапширалась. Он тоже в лаборатории осупал. район Он не издал проволорал над. Он был там. Он Он был Он был там. Он это была уничтожение. А что в 2002 году на Текшир Лур? Целый год был мораторией. Моратория была в 2004 фастфуд, малсовый Техшельку толк план не изменил. А что в 2002 году было еще раз, когда вы искали другой интернет? В 2002 году было еще раз, когда вы планировали техшельку, что было еще раз, Пандық текшерлер ол анында, анын жиынтығы жылының аяғында білінеді. Иңнеге гемчеліктер ол анында? Эм, өзіңіз белгіленгенде, 3 жылдан бері моратория ол отбайбы. Моратория ол ғынновайланыш тубистында ишкерлерінің еркей ал Система, хасп, э, системасы сөз түрінді болыш керек та ошу, элементтери, ошоң геуіркелердің баяғы орыш айтқанда проследжу и масты сақталу байға алған немелері, э, гөнчо ошол емшіліктері анықталу отқан. как-то проверяют э, скотину, ну, на наличие каких-то заболеваний если э, как бы это проводится да, э, проверка то с заболевшими животными что, что делают я как ранее уже отметил на местах у нас проводятся профилактические все мероприятия когда животные направляются на убой то в обязательном порядке он должен быть направлен через сопроводительный документ именно ветеринарного врача той территории, с которой выходит само животное. Направляется в бойный пункт. В убойном пункте то же самое есть свой ветеринарный врач, который уже проводит более визуальный осмотр животного. Клинический осмотр, термометрию. И если животное не подпадает на подозрения, там в основном термометрия. Если не подпадает, то дальше она идет на убой. Но в некоторых случаях, как мои коллеги уже отметили, получается так, что именно в некоторые бойни животные попадаются, именно не уведомляя ветеринарного врача, без сопроводительных документов, какие животные, каким способом она туда попала, неизвестно вот в таких ситуациях вот, наши коллеги на местах инспектора именно пересекают эти нарушения. Я хотел еще добавить, что вот, до 2022 года у нас был мораторий со стороны правительства на ведение проверок субъектов предпринимательства, которое именно влияло на работу ветеринарных врачей на местах. Как вы все понимаете, если не проверяется, не смотрится, то там происходят те вещи, которые, может, ну, трудно сказать, нарушение ветеринарно-санитарных норм. И вот, начиная вот с 2022 года, мы ввели в план проверки субъектов предпринимательства. Вот с третьего квартала, как уже спрашивали, почему именно один месяц, потому что в третий квартал только введено проверка субъектов предпринимательства. Мы вот с третьего квартала начали проверять. И будем уже проверять дальше. Вот именно в течение проверки третьего квартала у нас выявлено именно э, около 50 нарушений в сфере убойного пункта. Например, 25 убойных пунктов временно мы приостановили э, деятельность, а 25 убойных пунктов дали предписание по устранению именно ветеринарных норм. Если по итогам предписания предприниматели устранять все нарушения, то уже дальше им будет дано разрешение на деятельность. Deixa eu ver. на рейды и э, проводят на мониторинг, а также проверки э, сопровождающих машин животных, э, едущих на реализацию на скотных рынках по итогам у нас э, в начале э, встречались очень много проблем то, что отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов обеспеч, обеспечивает э, ну, безопасность этих животных да, получается по болезням э, вот, в процессе это дополнит моего коллеги а относительно импорта мяса мясопродукции да, у, у нас, э, как вы все знаете мы не обеспечены по Мясо-птицу Кыргызстан сам себя не обеспечивает. На сегодняшний день это импортируется. Основная часть это Евразийский экономический союз. Страны это Российская Федерация, Белоруссия, также Казахстан. И немножко с Арменией. Из третьих стран это Китай, Америка и страны Европейского Союза. Как Польша, Латвия, Франция, Словакия. Все... Вся поступаемая продукция из третьих стран, в том числе из Евразийского экономического союза, безусловно, и подвергается лабораторным исследованиям, а также ветеринарным контролем. На границе у нас, на Кыргызско-Казахском и внешних третьих странах границах присутствуют ветеринарные инспектора, которые осуществляют контроль при въезде данные товары. Должны сопровождаться ветеринарными документами, которые обеспечивают ихнюю, подтверждают их безопасность в ветеринарном отношении и по безопасности ее продукции. Затем отбираются пробы и направляются в наши лаборатории. Наша лаборатория аккредитована по международным стандартам и проверяется на все показатели безопасности. На сегодняшний день выявляется... И, то, что и антибиотики, и без товара сопроводительных документов. Если брать по возвратам на сегодняшний день, то много было выявлено товаров, без сопроводительных документов и сомнительного качества. Если кратко брать, вот, например, по животным, около 200 голов было возвращено на территории Республики... Один случай был на территории Республики Казахстан, а также Российской Федерации. Также по продукции нам направлялись молочная продукция, рыбная продукция, тоже со стороны Казахстана и Российской Федерации, а также Узбекистана. Около 40 тонн... Было э, возвращено в Республику Узбекистан, арбузов не выявили нитраты. Если коротко, то так. А я вот еще извиняюсь, э, сейчас очень распространено, ну пользуется спросом мясо яко. Да? Вот вроде бы оно, ну, как бы это животное, дикое, да, как бы, ну, я имею в виду это. А, что скажете насчет ка. Как вы знаете, яйки у нас обитают на высокогорных местах, в высокогорных местах, и когда они их получается, их мясо хотят реализовать, они в, в любом случае идут на, убой, на убойный пункт, где осуществляется ветеринарный контроль. Ветеринарный контроль ⁇ это обязательный при осмотре органов, внутренних органов, осматривают и исключает болезни особо опасные, такие как бруцелеоз, их э, и так далее. Да. После исключения они... Э, направляется, например, наш, на наши рынки. На рынках у нас тоже присутствует лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, где дополнительно тоже лабораторные исследования проводятся. В случае, если лаборатория выявляет или сомнительного качества, она перенаправляет центральные лаборатории, вышеуказанные, о которых мы говорили, о 19-х, для подтверждения своих догадок и тех. И после только того, что э, после работ, лабораторных подтверждений э, исключается э, какие-то заболевания или наличие антибиотиков. Не было случаев именно с мясом яка? Именно с мясом яка не было. На сегодняшний день ну, по каждому виду мяса я так не могу сказать, но э, потому что нужно будет проводить за, при забою ветеринарно-санитарный контроль. И по каждому э, яку э, и каждую партию мяса это подтверждает только лабораторно. Спасибо. Вопросов нет? нет да. Ничего добавить больше нет? можно. Да? А, пожалуйста. Еще хотели отметить, что благодаря именно проведению ветеринарно-санитарных норм на местах, именно по повышению экспортного потенциала у нас на территории нашей республики вот увеличен экспортный потенциал, сейчас мы имеем возможность экспортировать наши продукции на рынке Евразийского экономического союза еще э, в другие страны. Благодаря именно благополучию эпизодической ситуации, сохранению ветеринарно-санитарных норм на нашей территории, мы сегодня не имеем возможность экспортировать наши предприятия. 260 предприятий состоят в реестре Евразийского экономического союза, которые беспрепятственно могут реализовать свою продукцию именно на рынках Евразийского экономического союза. Также я хотел добавить, вот, основой ветеринарно-санитарной безопасности является это эпизодическое благополучие на местах, и хотел бы обратиться всем владельцам, всем фермерам, что при болезни, что при любой ситуации обращаться именно к ветеринарным специалистам на местах, чтобы они провели все ветеринарно-санитарные э, требования именно по животным. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А -а -а -а. Ну, спасибо вам большое. So what should